Добрый вечер, друзья, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. В этом видеоуроке я расскажу вам, как использовать паттерн Price Action PIN BAR, но в начале нашего вебинара предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, используя какие-нибудь идеи, пока вы не познакомились со всеми рисками. С более подробной информацией вы можете ознакомиться на представленном слайде. Сегодня мы подробно поговорим о том, как использовать Pattern Price Action pin bar в трейдинге. Вначале я расскажу о ключевых признаках пин-бара. Дело в том, что паттерн может по-разному выглядеть на разных таймфреймах, при этом не теряя своей основной идеи. Далее вы узнаете, какое поведение покупателей и продавцов стоит за пин-баром. Мы разберем, какие заявки провоцируют формирование паттерна, и вы научитесь отличать настоящий паттерн от ложного. Следующим шагом мы выясним, где стоит искать паттерны, а где они не приносят прибыли. В этой части нашей встречи мы на реальных графиках посмотрим примеры паттернов. И в конце нашей встречи покажу, как входить в сделки, используя пин-бар в качестве точки входа. Какой заявкой открывать сделку и где ставить стоп-лосс. Самым активным я приготовил подарок. Как его получить, также расскажу в конце занятия. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать» на акциях и фьючерсах. Для этого переходите по ссылке под этим видео. Там вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Часто, когда мы задаемся вопросом, как входить в сделку и ищем в интернете формацию для точки входа, нам попадаются похожие картинки. Правильная ли эта картинка? Формально да. Но дело в том, что за формацией пин-бара стоит более глубокая идея, и если ее не понимать, то прибыльно использовать паттерн не получится. Сегодня мы как раз и разберемся, какое поведение покупателей и продавцов стоит за пин-баром. Но начнем с ключевого признака. Ключевым признаком пин-бара является быстрый выход из зоны уровня. Здесь важны два понятия – быстрый и уровень. Надо понимать, что если паттерн –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 резкий пробой уровня и возврат в зону предыдущей цены. Таким образом, это определение выталкивает нас из прокрустого ложа общеизвестной схемы паттерна. Благодаря новому определению мы перестаем бездумно везде искать пресловутую схему, а начинаем идентифицировать определенное поведение цены, как бы оно ни пряталось за разнообразными свечными конфигурациями. Теперь, когда вы будете оценивать поведение цены не будете зацикливаться на маленьком теле свечки, потому что уже знаете, что тело и фитиль это просто вопрос таймфрейма. Главное это паттерн движения, а его суть не меняется в зависимости от таймфрейма, так как таймфрейм это просто масштаб, который позволяет видеть больше или меньше деталей поведения цены, но не меняет самого движения. Чтобы понять почему важно быстрое формирование паттерна в зоне уровня нам надо разобраться, какое поведение покупателей и продавцов приводит к пин-бару и почему это поведение дает нам преимущество. Пусть у нас есть уровень поддержки первая картинка и уровень сопротивления вторая. В первом случае на подходе к уровню будут выставлены лимитные заявки на покупку «Buy Limit». Во втором, лимитные заявки на продажу, sell-limit. Те, кто планирует открывать покупку, ниже уровня выставят свои стопы. Для второй картинки логика зеркальная. Кто продает на подходе к уровню сопротивления, выставит выше стопы для ограничения убытка. Возвращаемся к картинке 1. Те, кто ожидает продолжения движения вниз, ниже уровня выставят заявки на пробой sell-стоп. По той же логике на продолжении движения на второй схеме покупатели выставят заявки buy-stop для входа на продолжение восходящего движения. Переходим вновь к картинке 1. Как только цена пробьет уровень, активируются стопы покупателей, тех, что открывали ланги на подходе к уровню и заявки на пробой sell-stop. А когда цена будет ниже уровня, сразу под уровень начнут выставлять лимитные заявки те, кто планирует войти. На откате от уровня. На второй картинке после пробоя сопротивления активируется стопы артистов, и к ним присоединяются заявки Buy Stop тех покупателей, кто хотел открыть сделку на пробой уровня. Как только цена будет выше уровня, сразу над уровнем начнут выставлять заявки Buy Limit, те, кто планирует войти в лонг на откате от уровня. Таким образом, Пробой уровня спровоцирует повышенное предложение в первом случае и повышенный спрос во втором. И для того, чтобы поглотить повышенное предложение или повышенный спрос, требуются не только значительные финансовые ресурсы, но также и возможность быстро и организованно их задействовать. Потому что чем дольше цена будет за уровнем, тем больше участников начнет присоединяться к первоначальной тенденции. Какой из этого вывод? Пин-бар возникает в тех случаях, когда к движению присоединяются умные деньги и поглощают в своих интересах повышенное предложение или спрос. Мы выяснили, какое поведение покупателей и продавцов приводит к пин-бару. Но не все паттерны можно использовать как точки входа. Сейчас разберемся, как отбирать только паттерны с потенциалом прибыли. Винбар часто возникает на графике цены, но его появление говорит лишь о том, что в какой-то момент времени возникает чуть более высокий спрос или предложение. Это дает подсказки при анализе поведения цены, но не дает прибыльного входа. Чтобы использовать паттерн для входа в сделку, нужно чтобы он сформировался в зоне очевидного уровня. Потому что только пробой очевидного уровня приведет к значительной активности участников и только поглощение этой активности покажет присутствие умных денег. Поэтому первым условием будет сформирован на уровне. Это важное условие, но его недостаточно. Второе условие – паттерн должен быть сформирован в направлении локальной тенденции на откате к уровню. Лучше всего этот паттерн работает на сильном движении, когда цена быстро движется и откаты быстро отечны. Еще один хороший вариант, когда пин-бар возникает на тренде, когда цена рисует двойную вершину. И тогда многие начинают ждать разворота локального тренда. В этом случае пин-бар, сформированный на пробой, даст возможность войти на продолжение тренда с хорошей вероятностью. Та же логика, но при формировании двойного дна на нисходящем тренде. Те, кто подумает, что пробой уровня говорит о развороте, создадут повышенный спрос, тем самым давая возможность открыть позицию по хорошей цене на продолжении тренда вниз. Теперь посмотрим формирование паттернов на реальном графике цены. Смотрите, на очевидном нисходящем движении цена пробивает уровень и тремя свечами рисует откат, после чего быстро возвращается к продолжению тренда. Еще один хороший пример. Цена находится в восходящем тренде, пробивает уровень и на откате формируется пин-бар. Для разнообразия покажу антипример. Цена пробивает уровень, откатывается, формируя паттерн, смотрите красная свеча, и далее идет вверх. Какой из этого примера вывод? Правильно, паттерн надо искать в направлении локального тренда. И еще один пример. Цена пробивает очевидный уровень, формируется пин-бар, после чего продолжается движение вниз. Теперь посмотрим, как открыть сделку на пин-баре. Помним, что входить на этом паттерне можно только в направлении тренда. Вначале рассмотрим вариант агрессивного входа в покупку. Такой вход оправдан только в том случае, если пара находится в явно выраженном тренде. Цена пробила уровень. Агрессивный вход лучше открывать на меньшем таймфрейме. Например, если ваш рабочий таймфрейм 15 минут, то для агрессивного входа переходим на 5 минутку. Выше уровня выставляем заявку Buy Stop. Вместе со стоп-лоссом ниже уровня. На обратном движении цена захватывает нашу заявку и сделка на покупку открыта. Как видите, если бы мы ждали окончательного формирования паттерна, то войти не успели бы. Но если вы не успели, не страшно, консервативный вход позволяет войти, когда пин-бар сформирован окончательно. Посмотрим, как в таком случае входить. В этом случае паттерн уже сформирован и мы выставляем заявку Buy Stop за high свечи, а стоп размещаем за low. Тогда на обратном движении цена захватит заявку и откроет сделку. Вот все так просто. Для входа в шорт логика та же. Посмотрим как входить в продажу агрессивно. Для этого переходим на меньший таймфрейм, ниже уровня выставим заявку sell стоп, выше уровня стоп лосс. На обратном движении сделка открыта. Если паттерн сформирован Тогда выставляем под лоу свечки заявку Sell Stop, выше хая размещаем Stop Loss. И на продолжении движений заявка исполнится. Здесь ничего сложного нет. А теперь, как обещал, подарок для активных. Друзья, если вы хотите узнать правила, которыми я руководствуюсь в трейдинге, Предложите тему нового вебинара под этим видео в группе ВКонтакте «Учимся зарабатывать на акциях и фьючерсах». Лучшие комментарии получат в подарок методичку с правилами. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте видео. Всем спасибо и до новых встреч!